Друзья, всем привет! Ну, сегодня такой видос, не видос, а скорее объявление. Вот, один самодельщик Иван со Славянска на Кубани продает свой мини-трактор. Кому интересно, значит, ссылочки, ссылочки оставлю на объявление на Авито, где вы можете почитать как и ценник, так и какую-то информацию. И ссылочку оставлю на канал Ивана где вы можете посмотреть тракторок в работе значит историю создания этого трактора из чего делался как делался в общем все все все коротко мотор АК две короткие бортовые редуктора независимый ВОМ электрика вся ну короче там нам фарширован гидравлика соответственно присутствует так что, если кто-то хочет приобрести цена адекватнейшая, я вам, мужики, скажу, за такую цену не купите, не купите э, технику, которая будет э, приносить пользу и удовольствие. Вот, конечно, Иван самодельщик от Бога. Мне до его уровня еще просто капец. Так что обязательно подписывайтесь на канал Ивана. Там вы найдете очень-очень много самоделок начиная там от экскаватора, заканчивая токарным станком, самодельным, мужики. Вот, как-то так. Поэтому все ссылочки в описании. Звоним, договариваемся, забираем. Техника просто бомба. Я не знаю, это, это просто капец. Вот, сейчас вставлю несколько вставок, как это все выглядит да ну и соответственно дальше уже посмотрите сами все что вам интересно и на авито и на канале Ивана так по трактору. Трактор очень маленький значит всего на всего 72 длина от колеса до колеса метр восемьдесят с навесным не мерил Здесь отвал для земляных, так сказать, работ. Цепка мотобочная. Навеска трехточечная. Двигатель АК. Коробка мосвичевская. Цепление жигулевская, Дис Дальше раздатка от УАЗика. Выход лома. После раздатки Стоит маховик Жигулевский и коробка Запорожевская. бортовые редуктора УАЗ, Значит два сцепления, первое сцепление на коробке Москвич, второе на коробке ЗАЗ ВОМ независимый получается Первое сцепление на Москвичевской, выживаем, ВОМ останавливается Нажимаем второй, трактор останавливается, ВОМ крутится ВОМ мощный, прямой вал идет Выход шестишлицевой Как положено Обороты 800 На первой передаче Сделано специально под фрезу Итак, пора Наверное, пробовать фрезу Я уже здесь ее пробовал Фрезеровал по очень-очень влажному Здесь была клубника Блин, Извиняюсь, ветер и, короче, очень сыро было. Даже не просыхало. Я один раз прошелся. Куски большие, то что очень липкая была. Ну что, пускай сохнет Там дожди обещают Поэтому не знаю Попробуем еще стакан на вас поставить сцепление, включаем первую передачу, сейчас начинаю трогаться и опускаю плитку. Ну вот, друзья, каратенечко показал, рассказал. В принципе, все остальное будет знаете где, да? Всем пока. С вами был Санек. А я пошел пилить очередной видос.